Нихуя себе. Вот, блядь, суч по потроха, совсем уже ахуели шумахер ссаные. Не дают пройти пенсионеру, герой Я сам брал Берлин, никто не помогал, и тут, блядь, эгорода я пройти не могу. Кто я, телка или мужик, в конце концов? и мать его, за хуй. Фух, что-то я устал уже от этих разговоров, и присесть негде. Пойду-ка я к столбу, Прижмусь к нему, отдохнул. Айди Док, ты что здесь стоишь? Я не могу перейти эту блядскую дорогу. В смысле? Машин то здесь и нет. Переходи, не хочу. Да блять, я что, сука, вливал в Афгани, чтобы переходить эти гнастые дороги, что ли? Ну хочешь, я довезу тебя до дома или куда тебе надо? Эй, дед, только не трогай этот мешок. Там куча долларов. Вчера в кредит решил взять, чтобы заняться бизнесом, продавать трав. Травяной чаек Не трогай. Хым. ну ладно а сколько там баблишка ну штук 10 миллионов ну окей Фу, лаха, <звук> вот сука лапу забрали ну и тяжелый, сука. Нужно проверить баблишка. Давно я не нюхал новенькие бакса, авза взабахавзаха. Ну-ка, блять, посмотрим. Такс-такс-такс. Эм. Что это? Хым. Записка. Сука, вот ты лох, и пан и пидорас. Теперь этот ущербный, твоя забота. Лох. Эй, Оу АСК, ОУ, СС, мой а, а, пылы пы, мы. Ой, гыгы сык, go mine, и да раз, я на мид, и мне похуй, что ты за пуджа. <клышка> я нихуя не понял. These scary skeletons Speak with such a screech You'll shake and shudder in surprise